Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Тяжелый французский танк 10 уровня АМХ м 454 карта Энск Игрок Каристо Первым получает ВЗ, 55 -й. И счет уже становится 0-1 ну, Как и положено Сливается светляк, самые быстрые Всегда отправляются в ангар Ну в смысле быстрее Ну, а у противника СТшка, да. Легкие танки еще оба в строю. Ну, хотя СТ-шки тоже некоторые. Еще фору ЛТ-шкам дадут. ВЗ выкатывался, да, но тут. Хоп, не успел, а уже заныкался. Пока что как-то подзатихло все, да? Полторы минуты прошло. Счет 1-1. Больше никто в ангар пока что не отправляется. Что там за вопрос в чате? Надо толкаться, это не спортивное поведение. Ну, <с> по идее, да. Толкание подпирание. Это неприятное в первую очередь поведение. Есть. Собрата девятого уровня пробивает здесь АМХ. А, АМХ-54 пробил АМХ-51 там шарфутур разряжает свой барабан ВЗ-55 два пробития сразу уже половины прочности даже больше потерял АМХ да, вот так, одно неаккуратное движение и на, вот так вот такая неприятность как-то, да, промечу здесь вперед пошел АМХ По-моему, 51-й, но ну, уехал бы ты хоть куда-нибудь. Нет, стоит, ждет, пока тебя добьют. Вот, посыпались обе команды. Счет уже 3-5. Хотя заканчивается только третья минута. Есть пробитие по Praджета, который быстро спешит, меняет позицию. Да, выезжать опасно. Там еще стерва в кустах засела. Представьте, да, стерва там уже сидит четвертую минуту. И вот наконец-то удалось сделать первый выстрел. При этом без пробития. Да? Потому что там, вроде бы, ПТшкин ну, в этом кор коридоре, что с той, что с той стороны бывает, да, любит посидеть. Но при этом там не так часто есть в кого пострелять. Потому что все это понимают, и никто туда не лезет. Сказали, Шкода, да? Как-то нагло так и выкатил из главное А ни одного, ни второго в лоб пробить не может. Что цц шк танкует, что АМХ. И сделала Второй выстрел. Тоже неудачный. Счет 7-8. Там с левого фланга подтягивается СТшки, сразу три штуки, плюс там два легких танка. То есть сразу 5. Прям с вертушки разворачивается АМХ На нафиг десятка Вот отлетела еще одна в ангар Ну что, выглянет? Выглянул Т сто ЛТ Уже почти 5000 натанкованного АМХ А после того, как этот танк капнули так, много реплеев на нем Сразу, сюда статисты все пересели на, на конкретный хороший танк, все Сразу, мне кажется, это Статистика будет показывать не, так сказать, совсем Как это назвать, да, актуальные показатели по машине Потому что когда очень много хороших игроков играет на одном конкретном танке, у него будет, само собой, завышенная статистика получится. Да, как бы скажешь, что это что-то разработчики. Что-то мы перестарались, надо, надо что-то отпилить. Такой вариант тоже возможен, да? Потому что там посмотришь боев там, Колобановых, вот как в этом бою, например, очень много. Все, остался АМХ в одиночестве. Как минимум три противника шотные. два противника шотны. Единственное, непонятно. А, вон, Стерва. Но Стерва, наверное, скорее всего, он сидел в кустах. Он с полным запасом прочности. Есть по стандарту. Блин, две единицы прочности, да. Удается добрать тараном там просто. Да, как-то... Сказал бы я, это как-то неправдоподобно. Но правдоподобность это не про нашу игру. Это же у нас не симулятор все-таки. А больше аркады, конечно. Где там стерва заблудилась в трех домах. Никак не может найти, где бы по amx по пострелять. Готов стандарт. Не знаю, здесь мож, возможно АМХ уже ушел из за света, что так вот получилось. Он пытается развести здесь, да? И который раз уже стервы не пробивает АМХ. Он вообще, наверное, 0 урона в этом бою нанес. А, не, он кого-то уничтожил тоже там. Что... Еще одно пробитие, урон за 10 тысяч перевалит. Блин, 7 тысяч почти на танковну. Даже на супертяжих, блин, столько натанковываешь раз в пяти лет. А то, видите ли, да, все прямо знают, где уязвимые места, куда кого пробивать, и даже выезжаешь на каком-то Type 5 Heavy, и, ну, бывали бои, где я там тоже по 6, по 7 тысяч натанковывал. Но это, блин, очень непростая задача. Я просто помню, на Type 5 Heavy ЛБЗ выполнял, где там надо в два раза больше натанковать, чем прочность собственной машины. В принципе, сделал с третьей попытки, не скажу, что с большими проблемами, но все равно часто бои, где вот танки, которые казалось бы должны быть да, живучими, должны танковать, эта цифра на танкованного урона не меняется. То есть, как был в начале боя 0, так и в конце 0. Тоже, да? Ну, подозрительно иногда, конечно, тоже это происходит, да, где ты вот от башни, там, аккуратненько вроде играешь, там, выкатываешься, делаешь выстрелы Просто некоторые противники есть, ты, да, на него выкатываешься, он тут же даже прям вот за доли секунды прям выцеливает и пробивает тебя в какое-нибудь уязвимое место Это выглядит, согласитесь, немного подозрительно, потому что какой бы хороший игрок не был, все равно это, это должно занимать немножко больше времени или даже нет, да, такая ситуация, когда ты стоишь на позиции, наоборот, ты целишься, ждешь, когда противник выкатится, а он выкатывается и делает это быстрее тебя, учитывая, что ты уже целился, это был сведен. А он выкатывается, так выглянул, пук, и сразу прям попал тебе в этот лючок там в какой-нибудь. Ну, недаром, да, периодически банят у нас защиты. Возможно, это с этим связано. Есть такие читы, да, которые позволяют выцеливать уязвимые места. Не помню, как называется, но точно я такое видел. Ползет, ползет стерва. Как-то да, дом ей мешает, блядь. <laughs> я же говорил, он так и в итоге не смог выехать. Как вначале заблудился, так весь бой пропл проплутал. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.